Я, короче, пришла как-то в магазин к себе в стекляшку и продавщица говорю, если вот увидишь, что я ночью к тебе прихожу продукты покупать, ты мне не продавай, я худею. Она такая, все, не вопрос, я тоже. Ну и что, я больше в этот магазин не ходила. Потому что зачем мне магазин, где я не могу еды купить даже? Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал измениться. Обычно мы хотим это начать с понедельника. Или в новогоднюю ночь. Загадывая желание в день рождения, задувая свечи, мы хотим стать другим, начать новую жизнь. Однако не всегда этим планом суждено сбыться. Реально помочь с изменениями могут специалисты по преображению. Телохранитель или тренер? Вот, тело храню и тренирую. Я худею. Не двигаться. Стоять. Крупнейшими. Эксусал. Вадим и Ольга. Ну, как прошли сейчас тренировки, скажите? Тренировка прошла отлично, зажгли солнышко, так что у нас теперь погода обещает быть еще долго, теплые люди заряженными, с красивыми фигурами. Спасибо. Главная цель достигнута. Пока-пока. 17 сентября в совхозе имени Ленина состоялось открытие второго сезона фитнес-клуба «Люби фитнес». На улице возле клуба были организованы мастер-классы, на которых опытные инструктора Презентовали свои программы похудения и преображения. Мы ведь все знаем, что многое зависит от настроя, что именно хорошие мотивирующие тренеры-наставники фитнеса помогают настроиться на позитивную жизнь, правильное питание и режим дня. Все это предлагает ведущий фитнес-холдинг, в основе которого находится уникальный спортивный комплекс с пятью бассейнами Любви фитнес. А сегодня у нас проходит мероприятие открытие сезона новый сезон, новый вид сезон. Мы проработали два года, наши гости уже достигли каких-то результатов, и поэтому сейчас они а, пробуют новые программы, которые будут представлены в новом сезоне 22-23. Три часа у нас стартует детское направление, детские, вступление детских коллективов, презентация, здравствуйте, презентация детских программ, а, все, что, и такое красивое шоу для детей, подготовили человек на шаре. То есть что такой подарок, Осенне-сентябрьское для детей, чтобы они тоже также с новым спортивным духом начали заниматься в новом сезоне и приходили к нам чаще. Эти выходные лучшие инструкторы заряжали гостей позитивом, устраивая занятия прямо под открытым небом. бывали в хорошем настроении спасибо, спасибо, спасибо. Как настроение? Спасибо. Так, так, так все спасибо. получают подарочки обязательно все кто участвовал сейчас в этом так. замечательном мастер-классе Помогали поддерживать позитивный настрой приглашенные артисты. Я Владимир Кумарин, музыкант, саксофонист сегодня, Я участник шоу Голос пятый сезон. Поздравляю любви и фитнес с новым сезоном. Желаю успехов и спасибо за сотрудничество. В этом сезоне всех членов клуба и не только. Ждет новое отделение здоровья. Посещать его могут все. Об этом мы сделаем отдельный репортаж. Сейчас только скажем, что клиенты после процедуры выходят очень умиротворенные. Это наш руководитель студии Центра здоровья и восстановления Грушин Олег, дипломерный специалист. Очень многие тоже приходили к нему на программы, оценили качество его работы и знакомы с ним. Какие у вас есть здесь услуги, что вы предлагаете? Классический массаж – это базовая диагнозия шейно зоны, массаж спины. Из более клиентоориентированных это восстановительный массаж, когда мы работаем непосредственно с проблемами клиента. Плюс дополнительно мы можем подключить кристотерапию, аппарат кристотерапии тоже находится в другом кабинете для улучшения кровотока и лимфотока у нас еще а, висцеральный при любых проблемах в полости работаем нежно аккуратно из антистресса появился новый вид массажа это холептический массаж гармонизирует вообще работа всего организма центральной нервной системы успокаивает и баночный массаж. Он может применяться как для лимфодренажа, так и э, моделирования тела. Можно посидеть. Вот тут, например, подставить брошу, где описаны все услуги. Скраб для тела с гималайской солью розовый грейф. Вот здесь есть очень интересная программа, можно полностью расслабиться. Все, все описано, все прописано. Вот также у нас есть макияж, маникюр, педикюр, архитектура окрашенной бровей. То есть, услуги салона красоты, которые внизу находятся. наращивание ресниц. То есть, мы делаем наши гостей не только спортивными, но еще и красивыми. Впечатление как-то расскажете, как вы посетили? Что вы чувствуете? Я релакс. У меня был релакс, Я чувствую релакс. Я что весь день на релаксе. Ну, судя по голосу, такое у вас расслабленное состояние. Да, надо подсобраться немного. А может и не нужно. Но ну, вообще приятное ощущения там получаешь там. А, да, колоссальное. Надо выделять для себя дельное время. Что нужно делать сейчас, чтобы сохранять э, здоровье? Первое это активность, любая физическая активность, правильное сбалансированное питание и сон. Меня зовут Татьяна. Я работаю в этом массажном кабинете. Все прекрасные наши спортсмены уходят довольные, уходят восстановленные. Всегда наполняются энергией и жизненными силами. Сколько вы занимаетесь уже этой профессией? Я работаю в массаже больше 30 лет. в этот день было много, сладкий подарок своему подразделению сделали учредители, прислав огромный торт. Для желающих сбросить лишние килограммы мы сообщаем, что сладенькое придется из своего рациона исключить, по крайней мере до достижения поставленной цели. А можно сладкое есть тем, кто занимается да, похудением? Да, конечно можно. Даже... Но, но в умеренных количествах, да? Пошли кормить сотрудников. Звонку собраться дал А мы уже их пригласили, они сейчас все подойдут. Садись, Я кучками, кучками, там, а -а -а -а. Так, это сч счастливый обладатель сладенького. <с parishionist> так, этот человек всем запрещает есть сладкое. Он всем запрещает есть сладкое. Сейчас на его глазах будет поедание большого сладкого торта. Это можно, когда ты добываешь это отсек. Что такое вот этот пропал? Да. Это лотерея для участников наших сегодняших мастер-классов. Каждый желающий может участвовать. с Ага, и что можно выиграть? Можно выиграть клубную карту. Как участвовать? А пока жители совхоза радовались организованному празднику, народное предприятие под руководством Павла Грудина продолжает собирать урожай 2022 года, о чем нам поведал сам Павел Николаев. Как настроение? Спортивное. Картошку убираем. Мы желаем всем самого наилучшего и непременно добиться намеченной цели вместе с инструкторами люби фитнес. Привет! Это Акмал Кадрия, лучший фитнес тренер Москва по версии журнала ЖКУ 2014 год. Желаю вам в новом сезоне, чтобы всегда здоровы, и всегда счастливы и правильно образ жизни. Любите себя, любите свое здоровье, люби фитнес. С вами, как всегда, был Дмитрий Маташенко, ТВ-САФОЗ. До новых встреч!